Бац, Не. как ну, Гриль или супчик сварим? Бац! Нет дороги, блин. Значит, мы едем сейчас по Сьерра-Леоне. Сейчас вот такая вот дорога во Фритаун. Ехать 200 километров. Завтра мы опять и, и Вот почему эти все-таки, я считаю, что это не путевые заметки. То, что мы изначально договаривались. Больших перегонов не делаем. Двигаемся только в светлое время суток. Последние двое суток мы просто бахаем, мы куда-то мчимся по неизвестно каким дорогам. И позавчера мы спать легли в три ночи, а вчера мы легли спать в 6 часов утра. То есть сегодня фактически вот всю ночь куда-то ехали. Как без вообще. Поэтому так нельзя, ребята, ездить в Африке. Да, но у нас был исключительный случай, нам надо было успеть на самолет, Игоря отправить на самолет. А, к сожалению, он опоздал. И, и меня и Игоря, второго Игоря. Да, другого Игоря. Причем бредовая ситуация. Мы не опоздали, просто закрыли регистрацию на рейс раньше. Раньше нужного времени. И мы просто не смогли пробиться никак. Достучаться до их голов, черных, глупых. О том, что до вылета еще, пол... еще час... 50 минут было. 50 минут, да, но самолет вылетел через час. Вот, естественно, не смогли никак ничего сделать. В общем, Игорь не улетел, он купил себе билет другой. Игорю вылет из э, этой славного, этого славного континента стоил 160 тысяч рублей. Ну, в общем, это грустная история, но тем не менее мы едем во Фритаун. Смотрите, типичный мост в Африке. полоса, пускай колейка. Купаться будем? Нет. Что ты не любишь крокодилов? Не, и крокодилов не люблю, и мутные реки не люблю. Ребята, вот мы едем по Сьерра-Леоне и поймались на мысли, что помимо крутых дорог, эта сторона еще отличается тем, что практически нет мусора на улице. Вот, посмотрите вокруг, и то, что вы увидите, это, может быть идеальная чистота. Она такая, есть грязь. Но только грязь есть как бы, да, но мусора практически нет. Смотрите. По моему мнению, Люди и полицейские, особенно самые приветливые дружелюбные здесь, во всей Западной Африке, во всех тех пяти странах, которые мы проехали, улыбаются, спрашивают твое имя, проверяют документы, желают хорошего дня, спрашивают первый раз в стране, добро пожаловать в страну, добро пожаловать во Фритаун, хорошего дня и отпускают, вообще классно. Привет, Файн. Фритаун, Фритаун, окей. Мы идем в происходит Я думал, что вы идете в куда едете, Но сейчас мы в Мы здесь. здесь. Мы здесь. Да, мы здесь с вами, давайте, ура, все дела там, все, пока. Вот так вот с Яро Леоны. Едем. Вот так вот выглядит последние пять километров пути к нашему отелю. Дастер крадется. Сейчас еще надо Мерседес, чтобы проехал. Вот так вот. Ну что, Игорь, как тебе 7 километров до отеля нашел? Африка вообще нас радует сюрпризами. Это страна сюрпризов вообще. Мы Сенегала заезжали в Небисау Ехали, ехали Хлоп, 3 километра до границы осталось Нет дороги Сейчас ехали, ехали Красота, идеальная дорога, разметка Все а осталось 7 километров до отеля Бац, нет дороги, блин А вот здесь что у нас, смотри А здесь у нас прекрасные виды Кайфовая дорога Да. Значит, ребята, мы приехали вот в отель Райское местечко Мерседес припаркован И Дастер тоже припаркованы прямо на пляже вот здесь пляж домик и сразу уже океан есть небольшая лагуна вот здесь сразу же ресторанчик так ты выбираешься барбекю как думаешь, гриль или супчик сварим а супчик yeah. вот такая вот лагуна